Всем привет! С вами снова Костя. В этом видео я вам расскажу, как меня недавно развели на почти 200$ долларов с помощью простых телефонных звонков. Нет, это были не пранкеры, не вымогатели денег. На самом деле меня довольно трудно развести на деньги, но этим мошенникам это удалось. И так как это очень хитро продуманная схема, любой из вас может на нее попасться. Дело было так, выхожу я из душа, значит в один прекрасный день и вижу сообщение от оператора. И там написано, что мой телефон будет заблокирован. Я сначала подумал, что это какой-то развод. Но после того, как я увидел, что сообщение пришло 30 минут назад, а у меня уже нет связи, ну я понял, что дело тут не чисто. Я взял телефон жены и набрал оператора. И выяснил, что оказывается, где-то в другой части страны, неизвестно где, кто-то сделал дубликат моей сим-карты. Вы, наверное, спросите, каким же образом человек смог при рабочей сим-карте сделать ее дубликат. А я вам расскажу. Началось все с котика. Дело в том, что в феврале наша кошка родила 6 котят. И вот мы уже всех почти продали, но у нас оставался последний котик. И мы выложили его на сайт OLX. И вскоре мне позвонили люди. Алло. Да, да, да, да, продаем. Мы в Одессе. Да, видимо, что-то прервалось. Вы хотите сегодня подъехать? <звы> что такое? <звы> Алло. Да, видимо, что-то со связью. Вы сегодня подъедете, да? Да, как удобно. Я буду весь день дома. Алло. Да, давайте в течение дня. Ага. Хорошо. Да, а через пару часов мне поступил звонок с другого номера. А, ваша... Да, ваша жена звонила, да. да блин. Да, как вам удобно подъезжайте. Мы находимся на там. Все. Алло адрес Да, давайте на вечер. Хорошо, хорошо. Ну и после этого мне приходит сообщение о том, что мне зачислено 2,5 гривны на счет. Ну мы конечно с этого посмеялись хорошенько, и я пошел в душ. А уже после душа мне пришло сообщение о блокировке номера. После этого во время разговора с оператором я сделал заявку о замене сим-карты и поехал в отделение, чтобы ее забрать. Затем, когда мы приехали домой, я обнаружил, что все деньги со всех моих карточек приватбанка были сняты. На кредитной карточке повысили лимит и тоже все сняли. Даже с копилки 20 гривен ушло на пополнение счета мошенникам. Ну а через пару дней мне пришло сообщение о том, что на меня был взят кредит на каком-то сайте. А теперь я вам расскажу суть всей аферы. Дело в том, что номера клиентов в так называемой форме предоплата не привязываются к каким-то данным, они не привязываются к паспорту, то есть те симки, которые вы покупаете с рук и не предоставляя никаких документов. Есть вторая форма, которая называется контракт, когда вы номер регистрируете на какой-то паспорт. Так вот, хоть я год назад и менял свою сим-карту, сделал замену по-моему, она у меня сломалась, вот, и я предоставлял свой паспорт, это не помешало мошенникам предоставить свой паспорт или какой-то левый для того, чтобы сделать дубликат моей сим-карты. А самая большая дыра этого оператора заключается в тех исчерпывающих вопросах, которые на 100% способны его убедить в том, что именно вы являетесь владельцем того или иного номера. И вот, внимание, эти вопросы. Первый вопрос. На какие два номера в последнее время вы часто звонили? Вернее, они спрашивают на какие номера, но в итоге им нужно всего лишь два номера. Ну и это же такая секретная информация, никто об этом Вообще не догадывается, особенно тот, кому вы звоните в последнее время, если ему часто звонили, как же он узнает свой номер? Второй вопрос: На какую сумму было последнее пополнение счета? Но опять же, кто об этом может знать, никто же не может тебе пополнить счет на минимальную сумму. Ну и последний вопрос: сколько примерно должно остаться денег на счету? Ну и насколько точным этот ответ должен быть, чтобы вы понимали, никто наверное не знает, потому что? Я, когда создавал заявку, я сказал, что у меня там где-то 40 гривен. А когда я получил уже сим-карту, у меня там всего 9 гривен. То есть, да сколько точно я должен был угадать, я не понял. Я не понял. И точно так же мошенник мог тоже любую цифру сказать, наверное, и все, сим-карта готова. А теперь вкратце. Утром мне звонили, и вынуждали перезванивать по 4-5 раз на два разных номера. Потом мне пополнили счет на 2,5 гривны, и все. Вся нужная информация у мошенников была. И заявку оператор о замене сим-карты у них успешно принял. То есть, мою сим-карту фактически своровали у меня из-под носа, не выстаскивая из телефона. Даже никакой иллюзионист на такой не способен. Поэтому, чтобы и вы не попались на такую схему, для этого есть несколько решений. Во-первых, никому не разглашайте номер, к которому привязаны ваши счета в банках. В-третьих, перейдите на контрактную форму, и ваш телефон будет привязан к вашему паспорту. В-третьих, можно просто не перезванивать на неизвестные вам номера. Хотя это так себе защита. Естественно, после этого мы поехали в полицию, я написал несколько раз там заявление, рассказывал одну и ту же историю трем разным людям, и вроде бы как полиция должна быть этим делом заниматься. И после этого я еще написал заявление в банк о мошенничестве, и вроде бы как по моей заявке мне долг вернули. Однако, недавно выяснилось, что, что я должен идти в банк получателя, в банк мошенника, и все-таки выпрашивать себе обратно эти деньги. Ну и в качестве бонуса я вам расскажу о вирусе WannaCry или WannaCrypt, с которым может столкнуться абсолютно любой из вас. Самое неприятное в нем это то, что им очень просто заразиться. Вам достаточно просто зайти на какой-нибудь подозрительный сайт и даже качать ничего не нужно, как он уже в вашей системе. Потому что он использует так называемый «бэкдор», это черный ход в операционной системе Windows, который был когда-то известен агентству национальной безопасности США. Но они не поделились этой информацией с Microsoft и, возможно, потому что им нужна была слежка за компьютерами с помощью этой дыры, а, возможно, еще почему-то. Но, тем не менее, группа хакеров узнала об этой дыре и с помощью нее они распространили этот вирус. Получается, что вы заходите на какой-нибудь сайт или еще каким-нибудь способом этот вирус проникает в ваш компьютер и начинает шифровать ваши файлы. Так что расшифровать может только тот, у кого есть вторая половина этого ключа, которым он шифрует. И когда он закончил шифрование, у вас блокируется компьютер и высвечивается такое окошко. Которое вымогает биткоины, которые не следить и дает два таймера. Если вы не кидаете деньги по первому таймеру, сумма увеличивается. А если вы не кидаете деньги по второму таймеру, то ваши данные удаляются. Ну и самое главное, как же от него защититься? Да просто устанавливайте себе последнее обновление Windows, в котором закрыта эта дыра, и все. И самое приятное то, что это обновление доступно не только для Windows 10, а также для остальных предыдущих Windows, вплоть до Windows XP. Но чтобы не схватить себе синий экран, я вам все-таки советую сделать резервную копию. Так что бегите качать обновление. Всем спасибо, что вы меня смотрите. Становитесь образованней, защищайтесь от вирусов и вообще не тыкайте всякие экзешники, в которых вы не уверены. А еще лучше проверяйте все файлы, которые вы скачиваете на вирус Total. Даже картинки, в них тоже иногда можно что-то запрятать. И всем до встречи.